Сейчас я покажу вам свой баланс, и чтобы у вас не возникало никаких сомнений в реальности этого процесса, я записываю его со стороны и на телефон. Сейчас у нас баланс составляет 149 долларов 12 центов. Давайте попробуем обновить его. И как видим, теперь баланс составляет 149. 100... 55 долларов, 33 цента, таким образом он подрос примерно на 6 долларов. Пока мы ждем, я расскажу вам, почему я решил записывать видео со стороны и на телефон, почему я не записал видео напрямую с монитора компьютера, просто таким способом записи с монитора в основном пользуются непорядочные люди, которые нажимают паузу и самостоятельно меняют цифры, а потом продолжают запись и невозможно при воспроизведении будет отследить, нажимал ли человек паузу или нет. Как видите, на телефоне все идет в прямом эфире и никаких манипуляций с балансом сделать просто невозможно. Нужно быть только на 100% уверенным в своих заработках, что я и демонстрирую. Давайте обновим еще раз. Баланс подрос и теперь он составляет 161 доллар 51 цент. Теперь я расскажу, почему я заклеил адрес сайта стикером. Адрес сайта не играет главную роль, но в то же время от него много что зависит, потому что сервис этот новый, но реально рабочий. О нем мало кто знает, следовательно, показывать его просто так, нету смысла. И лучше сохранить его в тайне и уже давать только реально заинтересованным в этом людям. Но самое главное это способы работы с этим сервисом, без которых заработать такие деньги не получится. И все эти способы будут в моем обучающем видеокурсе. Давайте продолжим обновлять баланс. И сейчас мы будем наблюдать, насколько он подрос. Вот он существенно растет. Самое интересное, что вчера я поработал по этой схеме буквально 2 часа, и несколько дней теперь буду получать деньги на полном автомате. Следовательно, этот заработок можно назвать пассивным, потому что деньги идут на автомате и без последующей работы. Давайте обновим еще раз. Баланс растет. Что еще хотел сказать? Я хотел сказать, что это все происходит без каких-либо усилий или дополнительных знаний. Вот. Давайте еще раз обновим. Баланс растет. А, ну вот без усилий, без знаний и что самое главное, без вложений. Не нужны абсолютно никакие вложения. Все это можно начать с нуля легко и вот так у вас будет каждый день да можно сказать каждую секунду капать баланс в режиме онлайн давайте обновим еще раз баланс растет пока в центах. давайте еще раз обновим вот. так этот способ ну, самый реальный что только сейчас есть на рынке, потому что абсолютно у него нет никаких конкурентов по ну, мощности заработка. Так, ну что, еще пару раз обновим. Так, ну давайте последний раз обновим. 171 доллар, 98 центов. Что самое интересное, сейчас я вам покажу, как я обновляю баланс на своем телефоне. Так, сейчас наведем автофокус на iPhone. Так, 171.98 центов. Так. Предупреждаю, что немного он тупит. Ну, интернет на телефоне. вот. Ну вот, уже 172 доллара. Ну, давайте последний, заключительный раз обновим. Так, 172, 173, по-моему, подросли центы, давайте еще раз. Так, вот, 173 бакса, 34 цента. Вот, на этом я заканчиваю демонстрацию своих доходов. Листайте дальше, читайте всю информацию. Надеюсь, вы примете верное решение и начнете уже с сегодняшнего дня зарабатывать хорошие деньги. Спасибо.